Добрый день, меня зовут Элина и я представляю ФГБУЦ, Киминкомсвязи России. В этом выпуске мы собрали самые популярные вопросы, поступившие от органов государственной власти за всю историю существования рубрики «Вопросы и ответы». В течение какого срока можно использовать коммерческие предложения для обоснования закупки при формировании мероприятия по информатизации? При формировании мероприятия по информатизации для обоснования закупки коммерческие предложения должны быть не старше 6 месяцев, причем срок действия самого коммерческого предложения должен действовать на момент согласования мероприятия по информатизации. Как отразить в системе в ГИСКАИ закупку, которая обосновывается заключенным государственным контрактом и договорами до 100 тысяч рублей? В системе вгискаи такую закупку необходимо разбить на две строки. В первой в качестве обоснования необходимо приложить заключенный государственный контракт и техническое задание. Во второй необходимо поставить галочку в чекбокс. Закупка будет реализована контрактами до 100 тысяч рублей в соответствии с пунктом 4 частью 1 статьи 93 44 ФЗ. При этом обе закупки должны быть корректно заполнены. Указаны объем бюджетных ассигнований, лимит бюджетных обязательств, наименование детализированных закупок, приведенные до 9 знаков коды ОКПД-2, цели закупки. Возможно ли объявление конкурса при наличии утвержденного лимита по мероприятию, но без приказа об утверждении плана по информатизации? В соответствии с пунктом 27 правил подготовки планов информатизации государственных органов и отчетов об их выполнении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года номер 365, финансированию за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, подлежат только те мероприятия по информатизации, которые включены в утвержденный план информатизации. Как правильно указать функциональные характеристики объекта учета 10 классификационной категории? В соответствии с разделом 5.1 приказа Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127 в электронном паспорте объекта учета 10 классификационной категории должны быть представлены сведения о совокупности отличительных свойств объекта учета. Допускается приводить количественные показатели объекта учета, характеризующие функциональные, технические, качественные и эксплуатационные свойства объекта учета, в том числе необходимые для обоснования затрат на его создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию. Рекомендуется избегать характеристик, относящихся к внешним информационным системам, например, Количество систем, использующих сведения из ГИС. Как правило, характеристики информационной системы указаны в техническом задании или спецификации к этой системе. С учетом специфики информационной системы специальной деятельности и зачастую связанной с ней комплексности, рекомендуется по возможности приводить пять и более характеристик такой системы. В каких случаях? Закупки, направленные на программное обеспечение, являются развитием, а в каких эксплуатации? В случае, если результатом доработки или модернизации программного обеспечения с привлечением бюджетных средств программное обеспечение приобретает новые функциональные возможности, такие закупки проводятся в рамках мероприятия по развитию. Сюда же можно отнести закупку дополнительного количества лицензий. Если требуется обновить программное обеспечение или провести работы, направленные на поддержку функциональности программного обеспечения, то такая закупка проводится в рамках мероприятия по эксплуатации. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!